Могут ли быть неблагоприятные реакции после проведения вакцинации от ротовирусной инфекции? Чем обусловлена важность этой прививки и зачем нужны ребенку лишние прививки? Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте. В этом ролике я расскажу о симптомах лечения ротовирусной инфекции и о предупреждении этого заболевания. Пожалуйста, досмотрите видео до конца, чтобы разобраться в этом вопросе. Уважаемые родители, вакцинация против ротовирусной инфекции не входит в национальный календарь. С чем же связано, связан тот факт, что она рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения у детей раннего возраста. Дело в том, что ротовирусная инфекция – это инфекционное заболевание, которое развивается преимущественно у детей раннего возраста. Проявляется оно такими симптомами, как подъем температуры, диарея, многократная рвота. Очень быстро развивается обезвоживание поскольку ребенок раннего возраста, затруднено, затруднено лечение, восстановление после этой болезни. До вакцинальный период количество обращений с ротавирусной инфекцией в амбулаторное звено составляло 25 миллионов случаев и госпитализировалось 2 миллиона детей. Это очень большие цифры. Ротавирусные инфекции встречаются во всем мире. Они встречаются с одинаковой частотой как в развивающихся странах, так и в странах с высоким экономическим уровнем развития. В развивающихся странах преимущественно заболевают дети до года, а в странах с высоким экономическим развитием дети от 2 до 5 лет. Учитывая, что противовирусные препараты не обладают доказательной базой, лечение вирусных диарей преимущественно симптоматическое. Лечение проводится путем восстановления водно-солевого баланса и путем применения сорбентов и вяжущих препаратов. Вирусные диареи, обусловленные ротовирусной инфекцией, являются одной из причин летальности от инфекционных заболеваний у детей раннего возраста. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения рекомендует проведение вакцинации против ротовирусной инфекции. Начинать ее необходимо как можно раньше. Она начинается с 6 недельного возраста, должна быть проведена до 32 недель. Проводится она вакциной, которая является пентавалентной вакциной. Единственная вакцина, зарегистрированная Российской Федерации против ротовирусной инфекции – это ротатек. Это пятикомпонентная вакцина, которая содержит компоненты пяти вирусов, вызывающих как раз инфекционную диарею у детей. Первое введение вакцины в 6 недель, возможно от 6 до 12 недель. Дальнейшие повторные введения вакцины осуществляются каждые два месяца, и закончится вакцинация должна до 32 недель или до 8-месячного возраста ребенка. Разрешается введение вакцин параллельно с другими вакцинами национального календаря, в том числе и и оральная полиомиелитная вакцина. Эффективность вакцинации очень высокая, примерно в половину снизилась заболеваемость ротовирусной инфекцией. Я еще забыла сказать, что важность вакцинации обусловлена еще и тем, что санитарно-гигиенические меры могут быть неэффективны, потому что вирус устойчив во внешней среде к средствам бытовой химии, то есть банальное мытье рук не предупреждает заражение от ротовирусной инфекции. Не требуется подготовка к вакцинации, вакцинация начинается в возрасте от 6 недель, не позднее 12-недельного возраста. Поствакцинальные реакция встречаются а, один случай на 100 тысяч населения. Могут ли быть неблагоприятные реакции после проведения вакцинации от ратовирусной инфекции? Они встречаются крайне редко, один случай на 100 тысяч населения. Как правило, это может быть инвагинация кишечника, может быть аллергические проявления, например. Не пренебрегайте дополнительными прививками к национальному календарю. Они не все могут быть включены и обеспечены в связи с особенностями финансирования. Необходимо заботиться о здоровье ребенка полноценно, и предупреждение инфекции гораздо важнее, чем какие-то материальные затраты. В альфа Центр здоровья накоплен богатый опыт вакцинации от ротовирусной инфекции у детей. Поэтому, если вы хотите провести эту процедуру, приходите, мы вам поможем. Чтобы записаться на консультацию по вакцинации, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.